Всем здарова, ребят! Итак, сегодня э, у нас соответственно такой видеоролик необычный. Я постарался что-то интересное придумать. В общем, суть этого видеоролика в том, что мы с вами с ЮСПОМ будем бегать сегодня в режиме обезвреживания, то есть одну катку, э, стрелять только с юспом и стараться убивать э, людей. Ну, челиков только с хэдшотов. А, еще правила такие, что если я не убиваю с хэдшота с юспа... В общем, как-то так. Одного человека. Или же просто вообще никого не убиваю. То за один раунд с меня 10 рублей. Если я убиваю челика с хэдшота в одном раунде. Неважно, с какого количества человек я убью хэдшотами. Этот раунд 0 рублей. Если же я в каком-либо раунде в любом убиваю с ножа то сумма которая была накоплена за раунды где я не убивал с хэдшотов обнуляется то есть если я убиваю кого-то с ножа допустим когда уже накопилось там 50 рублей вся эта сумма сбрасывается и я соответственно вам ничего не должен что если я все-таки проиграю определенную сумму денег я просто между вами Потом как-то раскину, что одному человеку я скину вот эту вот сумму денег, которую я, возможно, проиграю. Так, погнали. Что ж, пока у нас не так уж успешно в первом раунде. Пытаемся мы завалить челика. Ну ладно, на массе сдали, окей. Итак, я должен вам десятку. Пока что. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Такс. Ну что, давайте закупаемся. Так, это не важно. Ладно, погнали. А, Юс берем в руки и идем вперед. Так, супер, челик, ну-ка, ну-ка, ну-ка, отлично, отшотик. Отлично, этот раунд я вам уже ничего не должен. Слава богу. Так, дальше. Может, кого-то с гранатой удастся жмяхнуть. Погнали кинь, короче, глянь туда. Опа, опа, челик, ну-ка, ну-ка. Ну а, ладно, блом. Так, еще раз, снова закупаемся гранатки, берем все гранатки, юсп, все, отлично. Третий у нас раунд пошел, погнали. Так, пойдем тогда, наверное, на А. Попробуем, как раз никого, никто сюда не идет, я сюда один пойду, попробуем что-нибудь сделать. Да, надеюсь, конечно, сюда орда сейчас не вылезет, Они а сюда челики идут свои, все, отлично. То есть уже, в принципе, можно поддефиться. Блин, я гранат, блин, я гранату неправильно кинул, ну ладно. Окей, okay, пофиг, погнали дальше. Там челики, челики на Б идут. Нет, нет, нет, они разделились. Некоторые на Б, некоторые на А. Так, у нас минус, минус тиммейт, наш наши тиммейты, я вижу, тащит он Чувак с хэдшотом двух завалил. Нормально так, кстати. Я, кстати, момент вот этой игры, вот этого... Так, я вам должен двадцатку. Я момент э, игры того вот моего тиммейта, мистера там какой-то, я его вырезал, там у него неплохие были моменты. Достаточно хорошо тащу. Вот Ладно, погнали дальше. Четвертый раунд у нас. А, да, еще такая штука. Если э, больше шести раундов, то деньги уже не начисляются. То есть максимально я могу проиграть 60 рублей за один, соответственно, видеоролик. Э, похоже, видеоролик я, скорее всего, буду вам делать. Если вам зайдет эта рубрика. То есть я не всегда смогу, наверное, делать хедшоты, и по-любому, когда-то мне придется вам скидывать деньги. Если вам зайдет эта рубрика, то, в принципе, набираем лайки, и идет следующая рубрика уже с другим либо пистолетом, либо оружием. посмотрим, что будет. Посмотрим. Так, ну меня замочили. Так что давайте, пятый раунд. Пока я, по-моему, должен 20 рублей, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, посмотрим, как дела пойдут дальше. Пока мне не очень, на самом деле, везет. Но ну, я просто попасть не могу. Так, ну, давайте засядем здесь, вот посидим. все таки у меня по у них уже у всех автомат, он чувак с э, ауга кого-то убивает. Так, флешки кидают, так, наши тиммейты к 100 погибают. На, настрой осталось. Но я не верю, что мы сейчас затащим, я думаю мы этот раунд слили. Да, я один, я один, я один, я один. Я один. Опа, о, о, о, о, блин, ну может я вот того бы крайнего и смог бы завалить, но если бы вот эти двое не вылезли, вот этот мистер Унриш, что ли, или Анра, ну хрен знает. Ну ладно, не буду я просто портить э, его никнейм своим ужасным прочтением. Так, что у нас получается, шестой раунд. Да, кстати, еще, считаются раунды только за команду, за которую я играю, то есть вот четыре раунда было, это все равно пятый. Даже не, не учитывая того, что это уже шестой, так, в принципе, это все еще пятый. Вот, так что... Еще два раунда, в принципе, осталось. Ну, надеюсь, все-таки мы сможем затащить. Так, мне, кстати, флешку в лицо кинули. Вообще неприятно, жестко. Сзади, сзади спин заход, спины заходят, черт. 8 хп осталось, лол. А я что пистолет... А, а я пистолет что-нибудь купил? А, не, я пистолет не тот купил, блин. Ну да, я его выкинул. Так, ну что они там влезут или нет? Ну, в принципе, не знаю, может сейчас как-то вот сбоку да засесть, вот так вот аккуратненько, аккуратненько засесть. Опа, два челика. Они хотят я сейчас попробую с ножа. Еще попробую с ножа. с ножа. С ножа, с ножа, с ножа, с ножа, давай. Отлично. Все, сгорает сумма, которую я проиграл, Проигрывал, точнее вам сгорает сумма. Да, понимаю, что там говорят, что крыса, я согласен, но... Как-никак, все таки с ножа завалил. Так, давайте, в принципе, последний раунд, последний ваш шанс у кого-то получить хотя бы 10 рублей. Так, ну что, я чекнул одного человека, который там написал, что я крыса, ну пофиг. Ну, сложность с Юспом, мне, особенно такому не совсем опытному... Человеку в плане пистолетов, я потому что оттачивал только свой навык с калашом и М4 И недостаточно хорошо отточил против мастеров, я не всегда тащу Вот, а с пистолетами, это вообще отдельная история, я из винтовки-то стрелять не умею Опа, неплохо, хэдшот ну, Нормально, дело пошло В принципе, я так понимаю, я уже ничего не должен, я же делал хэдшот, отлично ну, в общем, если вам эта рубрика заходит, мы продолжаем такую рубрику вот с такими вот правилами интересными. В принципе, правила довольно выгодные для вас, если я ошибаюсь, то вы, в принципе, в плюсе. Тут были небольшие, э, заметно мой монтаж, небольшой, но я подрезал только, соответственно, момент где меня убивали и мои тиммейты играли. Ну, это не очень интересно было смотреть. Так. Самый глупый на НФЛ за всю катку мой был. Когда я вот просто вот, ну, гранату зачем то в руки взял. Я думал, он на А, а он, оказывается, обошел и вышел с крайней точки Б. Ну, вот кто знал-то. Ну, в общем, победили мы. И, в принципе, нормально. Ну что, я еще раз повторю. Если рубрика, там, не знаю, на сколько лайков набирает, неважно сколько, там, 5... 4, там, 6, то я выпускаю новый, в общем, видеоролик. Этот видеоролик выйдет скорее всего через неделю, а так я, в принципе, буду выпускать ролики, наверное, в 3-4 дня интервал. Ну а так, всем спасибо, кто посмотрел. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать этот видеоролик. С вами, как всегда, был Заный. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.